Простите, а где? На станции Дёма. На станции Дёма? Да, обычная советская станция. Была основана в конце 1850-х годов. Мне так мама, по крайней мере, говорила. Только сейчас отправила ребят из башкирской полиарийской дивизии. Башкирская полиарийская дивизия. Какой сейчас год? И второй. Если все хорошо. Ты думаешь, ну, наверняка? Почему же я так смотрю на этот памятник? Вроде бы обычный, Моя мама умерла, когда я была еще совсем молдышкой. Я не помню ее лица, я не помню ее голос, но я помню ее руки. И кажется, что вот, как бы страшно не был, всегда появляются эти руки и закроют этот бед. Постой. А что ты делаешь? Завязываю ленточку. А зачем? Здесь так принято завязывать ленточки по погибшим. Ты завязываешь ее для своей матери? Нет. А для кого? Фотографию. Для себя. Я писала реферай для себя, в Да, да. Теперь да. Ты как, нормально? Да вот, опять Оксана снился. Мне не хватает.